Это новости ТВК, и мы продолжаем. Общественные слушания без общественности. В Красноярске провели публичные слушания итогов ремонта дорог. Правда, без жителей города, вопросов и предложений. По сути, это был очередной отчет чиновников. Почему красноярцев не пригласили в сюжете Алены Крашениниковой? Мы живем и работаем в городе Красноярске, поэтому нам хочется, чтобы все-таки этого было негатива меньше, больше было все-таки положительно. Меньше негатива, по мнению мэрии, это отсутствие в зале тех, кто этот самый негатив может привнести, а именно жителей города. По итогу ни вопросов, ни предложений, только рассказ о том, как успешно проходит ремонт. И зал, наполовину заполненный представителями мэрии, наполовину студентами. У нас специальность с этим плотно связана. У нас было объявление сделано, что такого то, что в то то числа в такое-то время будет проходить слушание по поводу ремонта капитальных дорог Красноярска за Прошедший год, и сказали по желанию, кто хочет, тут может прийти и послушать. У меня были вопросы, но к сожалению, вопрос я так и не смог задать, потому что не было отведено на это время. Очевидно, у людей вопросов много, и многие хотели бы их задать, но о слушаниях никто не знал. Формально людей пригласили, на сайте администрации был анонс. Но найти его там практически невозможно, потому и претензий по ремонту не было. Опять же, формально. Они Ой, вроде да. только брусчатку положат, потом опять перекладывают. Страшно как будто мы уже Какую-то повезли стаю, мне кажется. А у нас сотрудница вообще упала, дорогу переходила. Мне не очень нравится качество местами, как выполнена работа. Да, когда они за голову возьмутся. Наверное, так бы спросил. И это не первый случай, когда о публичных слушаниях сообщают поздно или назначают время, когда люди просто не могут прийти. Так проходили, к примеру, обсуждение развития набережной, строительства высотки на улице Копылова. То есть самые резонансные темы. В каких-то случаях, чтобы протащить проект, а здесь, чтобы отчитаться перед федеральным центром. Об этом говорит политолог Алексей Мазур. Федеральный центр предъявляет существенные требования к э, исполнению программы, и, в том числе и к контролю, в том числе и к э, общественным слушаниям, которые проводятся по итогам проведения ремонта. И если там всплывают существенные недостатки, федеральный центр может, скажем, не дать денег потом. Ну, естественно, чиновники стараются раскрыть все эти недостатки, в том числе поэтому они могли, но ну, стараться, чтобы, реальная там, реально общественность не попала на эти суши. Получается, что таким поступком мэрия сама признала, с ремонтом дорог в городе они не справились. Подтверждает это и координатор Федерации автомобилистов Красноярска Егор Фролов. То есть жесткое указание из Москвы о том, что а, ремонтные работы закончились уже в эту среду. А, мы прекрасно понимаем, что эти работы еще не закончатся. Мы не видим, где массово начали проводить ямочные ремонты, мы не видим, где разметка появилась. Потому что, скорее всего, этого не будет. Что это было и почему горожан снова не позвали на слушание, мы хотели спросить у того, кто за ремонт дорог в городе отвечает, у руководителя департамента городского хозяйства Игоря Тетенкова. Но и с нами говорить он отказался. А между тем, в следующем году Красноярск ждет новый этап ремонта. Алена Крашиненькова, Владимир Антонов, Новости ТВК.